Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии в начале было слово. Рубрика «Вопрос-ответ. Путь к Богу». Сегодня мы постараемся ответить на вопрос, что делать, если на тебя навели порчу или сглаз, и становится от этого плохо. Религия говорит нам о Боге, как о Творце всего мира в руке которого находится жизнь каждого человека, который заботой и вниманием поддерживает каждого человека. В Евангелии от Матфея говорится, у вас же, то есть у нас, у людей, и волосы на голове все сочтены, не бойтесь, вы лучше многих малых птиц. Итак, если Господь не захочет, то ни один волос не упадет с нашей головы. Христиане исповедуют не слепую силу, космический принцип или безличный разум, но личностного Бога, который открывает себя человеку, призывает к общению с собой и которому в молитве можно сказать «ты». В оккультизме же, наоборот, нет обращенности к Богу как к личности. Заговоры, амулеты и гадания не соединяют ни с Богом, ни со святыми даже если для отвода глаз читается «Отче наш» и «Горит свеча». В словаре оккультистов мы встречаем лишь термины, отрицающие личность Бога и возможность общения с Ним. Карма, энергетика, сила, судьба, порча. Обращение к Богу и общение с Ним именуется молитвой. И напротив, разговор лжецелителя с болезнью энергией называется заговором. К сожалению, в последнем случае не только не возобновляется единение с Богом, но существующий разрыв с ним еще более усугубляется. Магизм – это ложная вера в возможность человека овладеть сверхъестественными и естественными, то есть природными, силами с помощью заклинаний и ритуалов, манипулировать этими силами и подчинить их себе. В магии признается – что определенные обряды способны сами по себе влиять на жизнь. В магизме присутствует та духовная тенденция, которая коренится в первородном грехе человечества – поставить себя в центре мироздания и заставить служить себе его силы. Магизм ставит на первое место не волю Творца, а волю человека, который стремится вырвать дары у неба с помощью ритуальных действий. Господи! Пусть будет воля моя. Именно такой мотив проглядывается в стремлении себелюбивого человека навязать Богу или какому-нибудь духу исполнение своих желаний с помощью магических практик. Противоположность такому подходу является благоговение перед личностью Творца, позволяющее человеку соглашаться с волей Божией, говоря «Да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, Православный человек ничего не навязывает Богу и готов принять все, что посылает Бог. Он понимает, что карьерные неудачи, нестроения в семье и в собственной душе во многом вызваны испорченностью человеческой воли и нежеланием бороться с грехом, например, со своей гордыней и леностью, а вовсе не с глазом, происками колдунов или влиянием звезд. Не существует без безликих потоков мистической энергии, способных навредить человеку без его на то согласия. Из евангельского повествования об исцелении Гадаринского бесноватого видно, что бесы не могут овладеть человеком без особого попущения Божия. А значит и люди, пытающиеся обращаться за услугами к миру духов, то есть к лдуны, такой властью над человеком не обладают. Верующие люди... Воспринимают злых духов, бесов, как разумных созданий, в отличие от стихий, и противопоставляют им обращение своего ума и сердца к Богу, а не бездушное использование амулетов или попыток сжечь негативную энергетику с помощью свечи. Бог полагает на каждом крещенном христианине печать Святого Духа, которую не может превозмочь никакой демон или проклятие. При свершении крещения Священник читает такие великие слова. «Господи, отгони от него все действия дьявола, запрети нечистым духом и прогони их. Сокруши сатану, поднай его вскоре, и даруй, даруй ему победы над ним и над нечистыми его духами». Как видно из текста этой молитвы, христиане решаются с помощью Божией противостоять дьяволу. Сам Господь Иисус Христос говорит своим ученикам. Даю вам власть наступать на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Поэтому страх порчи из глаза совершенно не свойственен верующему человеку и овладевает лишь маловерными людьми, не верящими в промысел Божий и силу церковных таинств. Где знамение крестное, там изнемогает чародейство, бездействует волшебство. Даже над свиньями не имеет дьявола власти, тем более не имеет власти над человеком, созданным по образу Божию. Так убеждал христиан, не бояться магии бесов, преподобный Антоний Великий. Но даже крещенный человек может стать объектом воздействия нечистых духов, если позволит себе совершение смертных грехов или суеверно начнет подозревать людей в колдовстве. Преподобный Макарий Оптинский так описал эту возможность. Когда с человеком беда случится, он не переносит ее с терпением, а на других злобствует. Кто много думает о колдовстве, тот и вправду от своей думы при попущении Божием беду может получить. Поверит человек, что на него колдун болезнь наслал, начнет беспокоиться, скучать и заболеет. Для истинного христианина не страшны наговоры, порчи, потому что не дано от Бога власти колдунам и ворожеям. Нужно во всем предаваться волю Божию, а не бояться колдунов. Маловерный человек чувствует себя покинутым Богом, не чувствует к Нему доверия и не уверен, что Бог может и хочет его спасти. В книге пророка Исаи Бог дает удивительное утешение для каждого христианина. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя. Вот в стыде и посрамлении останутся все, раздраженные против тебя. Будут как ничто, и погибнут припирающиеся с тобою. Христианину нечего бояться, ведь Бог не меняется, как не меняется и его безусловная любовь к каждому человеку. Он молится так, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Язычники понимают зло, как невольное заражение чем-то, что опасно человеку, но с его духовным состоянием совершенно не связанное. Поэтому и спасаться они пытаются без внутреннего перерождения, ища духовную таблетку, совершая лишь набор определенных действий и обрядов, произнося лишь заклинания и магические формулы, или даже сменяя себе имя. Христианство, напротив, раскрывает подлинную сущность зла, в его в нарушении человеком воли Божией. Поэтому христианин в жизненных трудностях прежде всего видит Божье посещение и стремится изменить себя. Итак, христианин не боится порчи, проклятий и бесов, исповедуя три важные истины. Первое. Бог есть любовь. Он желает и на самом деле спасает каждого из нас. Второе. Бог всемогущ. Никто и ничто не может ему противостоять. Третье. Бог всеведущ. Он знает все, что происходит с каждым человеком. Если христианин, отступившись, проявил маловерие или даже участвовал в магических обрядах, он призван покаяться в этом грехе, таинстве исповеди, и изменить образ своей жизни. Так что, дорогие братья и сестры, можно ли совсем быть отгражденным от зла? Можно. Надо лишь стремиться жить по заповедям Божьим, каяться в грехах, безгранично доверять Богу, и ни в коем случае не верить, что колдуны, бесы могут быть сильнее Господа, и что Господь не в состоянии нас с вами защитить. Вот давайте будем жить по заповедям, и храни вас всех Господь. А с вами была Евгения Мягкая.